В рамках внутривузовского этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась самая популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда». Используя метод мозгового штурма, команды знатоков в течение всего одной минуты искали правильный ответ на любые заданные организаторами вопросы, над сложностью и ухищренностью которых руководители проекта добросовестно поработали. Играть 15 команд с Института физики, с ИТИСа, а также студенты с Института геологии. Интеллектуальный тур прошел на одном дыхании, но финал по-прежнему все еще впереди. Планируем мы провести 5 игровых дней, а также у нас пройдет суперфинал 17 ноября. Команда организаторов студенческого научного сообщества SEG приглашает студентов Казанского федерального университета на игру «Что, где, когда». Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.